Приветствую вас, представители знака Зодиака Стрелец. Посмотрим, что он принесет март месяц. Итак, начало месяца. первое, второе число. Для вас супер шикарный аспект. Раз, два, три, четыре, пять. Для ваших любовных дел, для взаимоотношений с детьми. Я думаю, что и любимые вас порадуют. И может быть даже захочется заняться каким-то творчеством. А может быть, это просто дни благоприятные для зачатия. Но в любом случае, что-то связанное с любовью и с увлечением однозначно вас порадует. Какая-то будет крупная удача, связанная с этими темами. Для тех, кто хочет познакомиться, обязательно используйте эти дни. Где-то ходите, где-то мелькайте, с кем-то общайтесь. Для вас, я бы даже сказала, для тех, у кого уже есть отношения и хотели бы сочетаться с браком, то шикарный, шикарный день просто. Первое, второе, просто супер. Ну, не значит, что не будет других, но это просто идеальные. Давайте смотреть дальше. Значит, 3 числа Меркурий начнет переходить в рыбы. Рыбы для вас. Это четвертый дом. Он отвечает за семью. И можно сказать, что повысится ваша коммуникабельность, коммуникации на ближайшие три недели по семейным вопросам. Будет очень много общений, передвижений много разговоров причем, вы знаете, вот эти все разговоры они будут носить такой характер ну, секретный, будет интересно там посплетничать, кого-то обсудить кто-то будет склонен манипулировать своими близкими кто-то может быть, будет рассказывать сказки для того, чтобы что-то поимить для себя любимого ну, загадочность вам в любом случае обеспечена. Обратим еще внимание, кстати, на третье число. Посмотрите, это вроде бы, знаете, такой, ну, можно сказать, не день, а миг. Какая-то часть вашего дня может проиграться, как крупная финансовая ра растрата. Смотрите ну, а за своими денежками. Тут еще такой крест вырисовывается. Сейчас я посмотрю. Так, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, да. И, и по, по здоровью. Хотя тут, наверное, в большей степени какие-то неожиданные расходы могут быть у вас. А может быть, будете предпринимать какие-то действия для того, чтобы овладеть некой финансовой суммой, которая вам очень сильно необходима. Далее седьмое число. Значит, если числа не называют, то дни так, достаточно спокойные, либо нейтральные. Я смотрю только лишь те, которые образуют очень четкие явные аспекты. 7 числа. Здесь будет два события. Первое очень важное, это когда Сатурн наконец-то покидает знак Водолея и заходит на два с половиной года практически в Рыбы. Если до этого Сатурн находился в достаточно сильном положении, то сейчас он будет находиться в своем таком слабеньком положении. И что он дает? Во-первых, он выводит все, ну если говорить глобально, то выводит все на поверхность, то, что было скрыто, размыто. Также в глобальном масштабе он несет какие-то новые правила, связанные с религией, с кинофильмами. С различными тайными организациями, в медицине будут очень важные изменения. Также эта планета связана с восстановлением справедливости. Ну вот, проходя по вашему четвертому дому, видимо, он будет и нести... Какие-то события, связанные с откровенностью, со справедливостью, с желанием, может быть, даже больше как-то углубиться и заниматься домашними делами, интересоваться делами своих близких, родных. Я еще замечаю, что когда, ну, часто, когда Сатурн начинает захотеть четвертый дом от у человека лично в карте, то он может менять кардинально свое окружение. Например, там учился в одном заведении, потом перешел в другое. Или там поменял страну, например, изменил свое место проживания, там сделал ремонт, приобрел какую-то недвижимость. Ну, вот в таких вот вариантах оно может у вас проигрываться. Единственное, что по рыбам, как в рыбах он работает, работает на сферу недвижимости, вроде как, ну, не особо. Но для вас это все-таки дом производный, а значит, он может давать ну, какую-то общую тему, общую тему какую-то общую информацию. А детали они могут у каждого в деталях, может у каждого по-своему проигрываться. Ну, я это представляю как более серьезное такое глубокое отношение к делам своей семьи, к вопросам связанным со своим местом проживания. Также у нас 7 числа состоится полнолуние. Полнолуние пройдет в знаке стяка Дела. И, и на что оно вам влияет? Так, двенадцатый, одиннадцатый, десятый. Ну, это, знаете, как перемена статуса, да, перемена статуса, какие-то перемены в карьере. Ну, что-то, что-то такое интересное, полнолуние. Ну, тут, знаете, наоборот, идет как окончание одного периода в жизни и начало другого. Ну, я не думаю, что тут на вас оно как-то особо отразится на ближайшие две недели. Разве что для тех, кто ну, занят какой-то там серьезной, ответственной работой, занимает какое-то руководящее положение. Так, десятое, одиннадцатое число. Так, здесь будет два интересных аспекта. Сейчас смотрим, где они тут у вас. Так, раз, два, три, четыре, так, шестнадцать, шестнадцать, четыре, пять, шесть. Так, значит, какое-то удачное событие, поездка к родственникам. Может быть, какой-то небольшой переезд, какие-то события, связанные с вашей семьей что то что вас может порадовать и благодаря чему ну вот я это как то так знаете рассматриваю как тема любви или ну, творчество кто занимается творческой деятельностью и здесь еще есть тема партнерства ну, благоприятное время чтобы провести ну, эти, эти дни со своими близкими и родными то есть какие то очень важные мероприятия с ними Прям тут вообще шикарно, знаете, как это так, прям любовь, тут взаимность. Я бы даже сказала, что очень хороший период, чтобы познакомиться с кем-то. Ну, тут для ваших отношений вообще супер. Смотрим, смотрим. И что мы видим? А мы видим, что здесь будет куча-куча всяких негативных аспектов. Так, значит, если говорить коротко... То напряжение между вашим домом семьи будет и между домом партнерства Ну реально можете из-за чего-то поссориться со своим партнером Причем инициатор будете вы Может быть кто-то заболеет у вас в семье Знаете, такой будет домашний лазарет Тем более, что сейчас на весну тут увеличивается риск простудных заболеваний. Но вот на это мне больше похоже. То есть, будьте внимательны к здоровью, к своему в том числе. Теперь смотрим на Венеру. Венера переходит 17-го из овна в телец. Так, в Тельце она более... Практичная, прагматичная, она очень любит комфорт. И она имеет очень хороший вкус. Она очень чувственная, умеет ждать, никуда не спешит. И она переходит в ваш дом работы. Ага. Вот как. Значит, ну, во-первых, для тех, у кого проблемы по здоровью, Здесь указание на то, что может быть наступить некоторое облегчение, выздоровление. Ну и также ваше пристальное внимание. Будете уделять пристальное внимание здоровью, а тем, кто занимается работой, тут. Тут будет работе уделять много внимания. То есть хорошо для работы. Но тут есть еще один нюанс. Работать будет легко, но может быть такое, что будете лениться. Ну, просто будет приятно находиться среди своих сотрудников, а вот как-то работать не особо будет хотеться. Теперь с 19 числа состоится. Переход Меркурия в вашу зону детей, хобби развлечений. Ну, здесь может быть какие-то курсы, или детей будет отправлять на эти курсы, или увеличится ваши коммуникации с ними. Какие-то совместные поездки, мероприятия. Хороший будет период на, на ближайших три недели. Так, с 21 числа здесь состоится. Очень важное астрологическое событие, Новый год астрологический, и Солнце, когда Солнце переходит в знак Зодиака Овен. Также этот день совпадает с Новолунием, что имеет очень важное, прям вдвойне астрологическое значение, и это, это Новолуние может даже иметь значение и на весь последующий год. То есть, по сути, Новый год только лишь 21 числа. Но из негатива, например, что я здесь вижу сходящийся аспект, напряженный от Нептуна к Марсу, что может указывать на, знаете, такое напряжение всемирное, связанное с некоторой агрессивностью. Ну, за это и войны отвечают, и конфликты. Различные. Но плюс есть в том, что здесь Венера в тельце, и она очень сильна. И, судя потому что она на северном узле, это указание на то, что нужно в точном, причем соединение, видите, градус-градус что важно прийти к любви, к любви, гармонии. Так, ну, это такое краткое послание. Для вас, что это еще может дать? Ну, Давайте смотреть дальше. С 25-го переходит Марс в рак. А это для вас зона восьмого дома. Это чужие деньги, это зона секса, это зона опасных ситуаций. Слава Богу, он здесь сформирует благоприятный аспект к Сатурну вашим. А, я могу сказать так, что для вашей семьи начнут постепенно складываться благоприятные какие-то ситуации. Что-то будет получаться. Вот все то, что вы будете планировать относительно места своего проживания, там у вас все начнет все так красивенько, гармоничненько сходиться. Примирения там различные, кто был в ссоре, какие-то поступления финансовые. Ну, хорошо, отлично. Еще очень важное событие выходит из козерога в водолей для вас это хорошо потому что плутон постепенно начнет формировать к вашим солнышкам секстиль это благоприятный аспект который будет придавать вам большую силу и различные новые возможности которые будут вам помогать продвигаться к своим целям но это будет очень постепенно, что он сначала войдет в Адалее, затронет только лишь те, кто родились в первой декаде, стрельца. И он будет до 10 июня, потом снова вернется на некоторое время враг. И только лишь, по-моему, с 24 -го года, и то там тоже будет маленький перерыв, он только лишь полностью... Войдет, ну ближе к концу года, он уже полностью войдет надолго, в знаете, зодиака на Водолея, ну это шикарный, шикарный аспект, который наконец-то, вы знаете, запустит не только в вашей жизни очень важные мировые процессы, но какие-то новации, изменения, но ну, и во всем мире в том числе. Теперь 27 по 29 будет еще, по 30 будет складываться еще парочка очень интересных аспектов. Это и соединение Венеры с Ураном в вашем доме отвечающим за работу. Так, правильно? Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Это работу здоровья, что несет какие-то благоприятные возможности для вас в этой сфере. И плюс здесь будет еще и соединение формироваться. Меркурия с Юпитером в вашем доме пятом. Ну, это любовь, это какие-то совместные удачные договоренности, поездки, путешествия, у кого будет возможность, оформление каких-то очень важных бумаг юридических. Для тех, кого интересует более глубокая эзотерическая часть, я задала вопрос картам. С чем будет связано главное событие в марте месяца для представителей знака Зодиака Стрелец. У меня вот выпали такие птички и выпала вот такая вот лисичка. В сочетании эти две карты говорят, что вы будете очень хитренькими, очень хитренькими и такими я бы сказала, продуманными склонными к манипуляциям. Ну или же вам нужно будет не нужно, а будете вынуждены общаться с какой-то такой дамочкой. Ну, еще это подсказка. Для того, чтобы добиться чего-то своего желаемого, очень важно идти не напрямую, а обходными путями. Желаю вам прекрасного, удачного марта. Если вам понравилось, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на канал. Комментируйте и до встречи в следующих прогнозах.